молодец, были кудрявые волосы, но сейчас я их выпрямляю. Всегда хотела длинные волосы, но не могла их позволить. Люблю играть в хорроры. Плохо рисую. Настоящий рюгожоп. Я не смогу никогда быть милахой. И еще один факт а прям сюда. Я не умею нормально одеваться, то есть я люблю смешивать разную одежду. За три года поменялась оска. Люблю плюшевые. Я не люблю мечи. Я дерусь только голыми руками. Я люблю булочки. Люблю дошираки. Есть старший брат, и я. Если я читаю, то ничто мне не сможет отвлечь. Даже ядерный взрыв. А Умею играть на гитаре. Прощаю все, даже измены. Люблю играть в Майнкрафт и испортила жизнь в своей второй половинке. Люблю работать ночью. Люблю мой персонаж Ису. Прости меня, Аня, за то, что ты не могла быть лучше. Этих 15 персонажей мне подарили. Они а я издала. Любимое время года это мне нравится, когда люди ле обрабатывают мою ос. И двадцать пятый факт. Я люблю своих подписчиков.